возвращаемся в майн тихонько а все все ура а нет блин, сколько может тебя уже убить опа с него выпала зачаровка нам это пока что не нужно думаю. блин башенька а, где кирка? где киркам Каменная кишка давайте сделаем день. Все, можно теперь все копать. Копать. А, здесь что? А что здесь опять Что опять? А кто сломал так жестко? Блин, весь... А, это его лук, я думаю, я потратил. Ну, влезай. Ну... Но... Оба. Опа, опа, опа, колочка. Опа, опа. Ребята, еще ни разу ни одного слива еще не, не было. Так, соберем вещички. Так, пошлите в яму, сходим, выкинем ненужные вещи. Ага, у меня сейчас стрелы тоже горят. А, у него стрелы горят, это его же. Все, выпали стрелы. О. Он мне не съежен, а из него выпали какие стрелы, непонятно. На ногу так, на это зачаровано. Так, ой, блин, морковку выкинул. Ну ладно, ладно. Так, его броня нам вообще не нужна. Так, так, сколько? Шесть броня, пять броня. Давай берем железку. Три броня. Надо по ножи, по ножи. Три броня. Короче, один броня, а железок у меня больше нет, поэтому выкидываем все это. Уберем мазник и возьмем, что еще на всякий случай? На всякий случай, о, вот, лаки, сейчас будем удачу себе добывать. Блин, нужно же почему, почему? У нас есть это золотая морковь, 12 опыта уже, это хорошо. Давайте делаем себе удачу, удачу. Блин, неудача. Нет, я вообще не хочу побирать. Бедная лошадка, блин. Опа. Опа. Сейчас я главное, чтобы ничего не побахнуло. Опа! Жел... Железка. Железка фуловая. Блин, а где железка? Будете. Вон железка. А -а -а -а. железная бронька, блин, как все подобрать так, опа, все заменяем, это выкидываем, да, кварц опа, нагрунник, а у меня он уже есть, мне он не нужен так что осталось только ботинки, блин, осталось только по нож да, ботинки, почти фуловая маска какая. книги пока брать мы не будем так, что, давайте здесь поломаем. А, а, -а магмовый клуб! Блин, ты ж, ах ты ж, блинка, ах ты ж, крыска! Магмовый куб, блин, меня убил. Где он, кстати? Вес опыт протирал за тебя. А, -а, а, нет, да что за ловушки, опять! Ребята, я могу здесь так поступить. запахнемся а, не могу блин о я прямо сверху заспаунился так давайте поломаем здесь что давайте давайте короче нам нужно добраться доверху свинюшки блин а, блин а как наверху я надеюсь что кто-то там вообще есть потому что мне нужно а, а что за а, мой большой? Там еще этот слайм адский, блин. Вы это видели, ребят? Короче, у меня сейчас джемсов. Давайте подберем все свои вещи, чтобы тпнуться к этому криперу. И убить его. А, скелет! Блин, опять заспаунился. Короче, нужно что-то делать с этим. А, морковка жила? Жила, жила, жила. Тотами смерти, ну... Но... Ну, ок, ну давайте возьмем тотами смерти. Потом меч. Меч алмазный, конечно же. Броню. Броню, броню, броню. Ну хоть какая-то броня. его возьмем на всякий случай. И лук со стрелами. Все, погнали одевать броню. Броню. Все, лук со стрелами. И вот в руку берем тотем смерти и погнали мочить этого скелетона. Где он там? Опа, вещи, Тихо, вот вещи мои мои вещи, вещи. Где этот скелетончик? Он вроде бы исчез, да? Ну, ребят, надеюсь на то, потому что у меня это самое лучшее что есть сейчас на данный момент. Вообще может быть на данный момент, потому что это очень хорошо, что у меня стендаперлы. Блин, сейчас все бомбануло, сейчас надо как-то разобраться. Все, теперь можно скинуть энтерпейл. Блин, опа, перелетел крипером. Блин, ну не отлично, но надо что-то делать с этим. А -а -а, блин, пошлите в домик, посмотрим. Ну хотя. Короче, давайте возьмем что-то. Железный нагрудник у нас есть. И погнали, у нас есть удача. Ой, минус 100. Погнали, возьмем удачливую штуку. Короче, может что-то выпадет нормально, удачное. Вот у меня целый стак. И сейчас сток... Так зовут Тамис, пипец, Так, давай. Опа, опа, опа, опа, опа, опа, опа, опа, опа, все, ребят, столько всего, офигеть, печеньки, блок есть, блин, блоков нету. Пошлите накопаем, все-таки еще поделаем этот нам нужна лопата потому что выбить ее нужно погнали так так так так так блин столько всяких разных объектов мне нужны блоки блоки блоки блоки что? Где я? Сколько опыта? Что? Золотой я. Да блин, где я? я? Даже не вижу этих, блин. Блоков. Где? Я? Давайте все прям потратим. Я даже свалился. 20 опыт, ребят. Смотрите, сколько всяких, блин, блоков. Смешно, смешно просто. Блин, погнали за упата, значит. Такой сильный прыжок у меня. А, -а, -а! Ну, блин. Я сейчас не могу зайти. Давайте мать. Опа, зашли. А -а -а, берем за чарину. вообще все, но уже чары, все, погнали копать, накапываем все блоков, чтобы добраться до туда. Думал столько блоков хватит. Опа. Ай, чуть не жегся, не загорел, то есть. Все, погнали подниматься. думаю победим там какого-то этого крипера. А почему так высоко? Опа, ребят, смотрите, там крипер стоит. Что, спускаемся? А? А, отстань, отстань, отстань, отстань, где-то, где-то, где крипер, крипер, на, на, ху, убили, ребята, вы победили его, ура, давайте отсюда, вы, опа, повезло, а, ребята, ого, мы убили крипера, я вас поздравляю, и всем пока! С вами был я, Супер Легомастер. Думаю, вам понравилось это видео. Пока-пока!